Инженер-конструктор. Инженер-конструктор. Специалист в области разработки эскизных, технических и рабочих проектов, особо сложных и средней сложности изделий, проведения технических расчетов по проектам, анализу эффективности проектируемых конструкций, анализу конструкторской документации. Профессия может быть освоена слабослышащими. Проводит инженерные исследования, составляет инженерно-экономическое обоснование при проектировании и сооружении объектов строительства, производстве строительных материалов, изделий и конструкций, оборудования и технологических комплексов, осуществляет сбор, анализ и систематизацию научно-технической информации, разрабатывает проектную рабочую техническую документацию. Сферы деятельности Работает в государственных и частных конструкторских бюро, организациях и предприятиях, специализирующихся на промышленном производстве. Научно-исследовательских институтах, строительно-монтажных фирмах инженер-конструктор разрабатывает эскизные технические и рабочие проекты, проводит патентные исследования и определяет показатели технического уровня проектируемых изделий, проводит технические расчеты по проектам, изучает и анализирует поступающую от других предприятий конструкторскую документацию в целях ее использования при проектировании и конструировании, согласовывает разрабатываемые проекты с другими специалистами. Профессиональные компетенции. Владение методами чтения и построения архитектурно-строительных и машиностроительных чертежей в ручной и машинной графике, основами метрологии, стандартизации и сертификации, основами метрологического обеспечения, правовыми основами обеспечения единства измерений и качества продукции, современными методами проектирования технологических процессов оборудования, инструмента, других средств технологического оснащения, автоматизации с использованием компьютерной техники, медицинские противопоказания нарушение зрения, нарушение координации движения рук, нарушение опорно-двигательного аппарата. Инженер-конструктор работает как в помещении, офис-кабинет, так и в цехе или лаборатории на строительных площадках. Сегодня а, очень актуальны инженерные специальности, особенно инженеры-конструкторы. А, мы, а, как представители работодателя, а, заинтересованы в том, чтобы к нам приходили ребята целеустремленные и а, наполненные энергией. Ребята с ОВЗ как раз-таки а, тот а, а, слой студентов, которые идут к своей цели, несмотря ни на что. И мы в этом уверены. Мы стараемся привлечь таких ребят и а, вложить все силы для того, чтобы они чувствовали себя а, в своей тарелке, в нашей компании. Компании, уверены в завтрашнем дне и работали с полной энергией и силой. Требуется высшее образование ⁇ бакалавр.